здравствуйте дорогие мои друзья ну что ж у нас ночь то есть не ночь вечер перед новым годом ну естественно как же не могу не вставить свои свой пятачок раньше знаете мы в советское время сколько метро стоило 5 копеек и пятак был такой красивый и ну была такая нормальная монета трамвай стоил 3 копейки троллейбус 4 автобус 5 и метро стоил 5 и вот пятачок там бросаешь и проходишь. Сейчас камеры, маски какие-то эти. Раньше как-то люди могли, хитрые школьники, через турнице перепрыгнуть как-то. вот Могли, если один за другим идут, можно было пройти за один пятачок вдвоем. Ну, как говорится, бывало, бывали времена, когда не было пятака на метро. Ну вот, честно говоря, думаешь, блин, откуда-нибудь едешь... Ну, проводишь девушку куда-нибудь, знаете, далеко, а денег-то нету, шиканешь на этих там, что-нибудь там, шиканешь все до последней копеечки Думаешь, блин, мне тюхать из медведкова на пресню, думаешь, ой-ой-ой, а вре времена-то это какого, как пройдешь, вот так вот и идешь до утра но, ноги мнешь, но зато молодость, эйфория, думаешь, а не жалко а вот не жалко, потому что удаль удаль молодецкая, Но ну, и мы до сих пор не растеряли эту удаль, конечно, уже от Медведкова не ходим пешком, да уже и и уже и девушек провожать как-то становится лень думаешь, а ну его так вот почешешься, столько хлопот ради чего есть ради чего, да, друзья мои, есть ну Хорошо, хорошее настроение, хотя я вообще праздников не люблю, честно говоря. Вот чем дальше, в детстве любил, там, все эти новые, новые года, там, на елочку сходишь, там, Деда Морозов по позыришь, поглазеешь, там. Особенно я любил злодеев, знаете, вот на каких-то елках, там, всякие утренники, фигутренники, там, ну, всегда злодеи, как Баба-Яга, Кощей, потом начались какие-то другие, там, граждане, ну, по-советски обычно там Баба-Яга там что-то с Кащеем, ну, еще волков там при это для кучи, там, Кикимуру какого-нибудь, Лешего пригонит, ну, вот эта вот такая боевая бригада, она всегда ну, так, давала шороху, во всяком случае, без боя не сдавались, вот это мне нравилось, вот они всегда, я понимал, думаю, когда ребенок был, думаю, вот, ребята, вы же продуете, ну, всегда вы продуваете, ну, даже, даже вот последний младенец знает, что вы про и ничего у вас не удастся. И Ни подарки стырить, ни снегурочку стырить, ни этого Деда Мороза прижать, как говорится, сказать, что ты тут Новый год встречаешь? Да я тебе... Нет, не удается им. Всегда они проигрывают. Но вот их упорство всегда мне было... Я вот любил этих злодеев. Даже сочувствовал, когда их побеждали. Я думаю, ну что-то вот слишком нечестно. Нечестно. Не даете им даже маленького шанса. Любил я этих злодеев. Но, друзья мои, времена изменились. И сейчас уже праздники, не праздники. И уже... Все это испортили эти паразиты. Кто же это, кто украл Новый год? Кто этот Гринч, который спер Рождество? Где эти бабы-йоги и волки, которые сейчас э, стырили у нас, у нас все, что, все, что, все, что можно? И включаешь телевизор и видишь эти лица. Поэтому, вот, э, понятное дело, что кто-то не празднует, кто-то празднует. Все равно это такой переход. Для всех это такой переход все равно, потому что граница. Один год, год заканчивается, тяжелый год начинается, начинается еще чище. Да, там вы скажете, ну ты что? Скажи нам, что будет лучше, будет лучше. Я скажу вам, что да, ой, тут на меня псы бегают. Это знак. Да, да, да, Тимофей, будет лучше. Не волнуйся, у тебя, у тебя будет, как говорится, корм, да, да, и гуляние и все, можешь не это, не, не, не пхекать здесь, не мешай записывать. Мешает всегда записывать. Тоже хочет участвовать в этом в процессе. И тоже волнуется. Будет ли, как на следующий год будет, с кормежкой, с гулешкой, ну и там с голодежкой. Со всеми этими факторами, которые очень важны для настоящего пса. Да. Ну вот Герда тоже тут присутствует. но вне кадра. Не могу, потому что толкаются и микрофон толкают. И, боюсь, снесут мне мой старенький телефончик. Друзья мои. Ну вот что мне... Хочется, знаете, счастья, радости, добра там мы желаем вам. Там детишки принесли, там полный этот, как его, шишек всяких. Елочка на елочке, шишечки цветных разненьких иголочек, шишек. В общем, да, все перепутал я. Все перепутал, потому что псы мне здесь мешают. А, а что я хочу? Знаете, вот, вот скажу, хотите, скажу вот свою мечту откровенную. Вот что я хочу от этого года. Знаю, что вряд ли сбудется, но вот по, -по моему, сейчас, сейчас меня будете. Вот ты тут. Да, я тут. Хочу пожелать, знаете, вот что в этот год. Мечта моя, собрать вот эту элиту по всему миру, Наш, наших этих живопыр, этих, блин, колыванов, э, собрать вот из всей Госдумы, из прокуратуры, прямо собрать всех, со всей страны, из регионов. Вытащить из судов каких-нибудь этих судей в мантиях Прокуроров с важными мордами Я не знаю, там, начальников колонии Ну, пока служащих, -то, но все показательно Вот каждого из них вывезти аккуратненько, вежливо Посадить в паровоз, в теплушечку И не только у нас Не только у нас, потому что вы вот довольны своей элитой Я вот посмотрю тоже вот эти все Макрон, Меркель, вот этот вот чебурашка там из, из Англии Пиз Америки, даже Трампушку тоже, хотя я вроде как это все-таки он был пожевечен, то его тоже, и вот весь Конгресс в Соединенных Штатах, и всех вот этих прокуроров, Сенат со всего мира, и вот со, со всяких стран, вот всех их елбасы, вот, вот всю эту со всего мира. Представляете, сколько это будет? Я не знаю, сколько наберется. Там 100 тысяч вот этих вот. Может быть, поменьше. Не знаю, может быть, 10 тысяч. Вот такой это мировой элиты, которая вот наш мир превратили в помойку. Вот они, вот они эти эти э, грома... Нет, не буду обзывать хорошие. Вот эти вот действительно колываны, вот эти превратили наш мир в помойку. И вот собрать бы их, знаете, вот сейчас подарок на Новый год. Набрать бы пароход или два парохода. И отправить, ну, не хочется, знаете, вот быть, быть конечно, там, вы, вы скажете, всех в марианскую впадину. <соединение> прямо пыл, пыл, пыл. Как говорится, как пираты делали по доске, знаете, доску, и человек идет, пока не бухнется. Сам, сам. Но нет, мы с вами не такие. Мы старые добродеи, мы же за вселенское добро, мы же, как говорится, безусловная любовь. Мы так прямо ох. Так мы любим прямо расцеловать там дяденьку это Володина из Госдумы прямо. Он это любит, как говорится, поцелуйчики, такой по поцелуйчик. Не хочется его целовать, да не хочется, действительно. И нет, на новую землю нормально, хорошее. Вот я люблю север. На новую землю вывести всех, и пусть они там живут. Отдельно, а вокруг пустить погран катера, чтобы никто не выбрался ни на этом, ни на бревнышки, ни на плотики. Но они, они слабаки на этот счет, они, они не выберутся. Так что ну, если кто-то выберется, это действительно такой будет крепкий парень. Ну или, или девушка. Потому что без, без половой дискриминации всех, всю элиту, тетюшку Меркель, как бы ее не было жалко, всех туда, всех на этот замечательный островок, на холодную новую землю. И продуктов им там присылать на вертолетики И, как говорится, теплые одеяльца. И все, все остальное, там домушечки построиться, отоплением. газ туда провести, газопровод. Э, как говорится, уренгой новая земля. Пусть они, они будут газифицированы. Пусть там на газу греются там свои попы, греют. Вот это было нормально. Всю элиту показательно. Скажите, лучше не будет. Придут и еще хуже. Возможно. Но вот эта память останется, что ребята... Надоели. Вот вы этот мир привели к помойке. И поэтому вы идите, как говорится, идите теперь отдыхайте, думайте, медитируйте там себе на бескрайние просторы э, Северного Ледовитого океана. Там и энергии хорошие, полюбуйтесь на северное сияние, на все это великолепие. Ну, дядюшку Собянину тоже не забудьте, вместе со, со всей московской э, этой мэрией, вот всех туда скажешь, вы небось скажете, ну ты вообще это гораст там отправлять тебя самому надо отправить а я в общем да, я не возражаю, друзья мои вот если такое произойдет, я вот скажу да, и меня тоже я вот, как говорится, готов э, за это, вот чтобы эта мечта сбылась, сам, пожалуйста, пойду на этот, как его э, в ссылку в эту северную и буду там с удовольствием сидеть, потому что я люблю северные места и займусь практиками Эм, полюбуюсь на северное небо, на ледовитый океан, на все это для меня это только в кайф. Ну, еще, если соседом иметь, как говорится, трампулю старого, а может быть, удастся их перевоспитать в конце концов. Так, так, начну им втирать свои вот эти безумные идеи. Может быть, там тоже найдутся последователи старого мистика. Буду им там лекции читать, сказать, ребята, дышим. Дышим с утреца пораньше, как говорится, зарядочку. сказать это эй, карлики, вы не, не филонить. Там Путин с медведем, не филонить. Давайте, эй-хей-хей, там, знаете, как это... Знаете, в, этом, в армии бывает марш-бросок хороший, пробежечка, километров пять. По северному морозцу, знаете, хоп-хоп-хоп-хоп. Но Карлуш, наверное, недоволен, сказать, давай-давай, шире шаг, как говорит в армии. Так, ребята. Вот видите, они они явно не хотят на север, им здесь здесь хорошо, здесь питание и воспитание, воспитание неважное у меня, видимо, неважное, ладно, друзья мои, ну, конечно, поздравляю вас всех, людей чувствительных, и занимайтесь, потому что времени у нас на раскачку, это плохое слово, просто у нас с вами время крайне ограничено, потому что мы должны развиваться, потому что времена непростые, переменчивые, и мы должны изменить вот этот вот, ну, как-то сделать получше, чтобы хоть, ну, как, как это обычно говорит, чтобы не мы, но хотя бы наши дети жили бы в другом мире. <свы> ну, и мы еще поживем, поживем. Вот хочется, как говорится, паразитам дать крепкий пролетарский пендаль. <свы> Во как, на новую землю им так... Отправить их на новую землю. Паразиты, такси, паразитушки, собирайся, по всему миру прямо подъем, подъем, подъем. там, Это как со всей собирать, там, знаете, из Госдумы, из этих особняков прямо одного за другим. Куда? Куда едем? На новую землю. Там будем, как говорится, прогресс. Там будет, будете свои идеи завернуть. Цифровизацию устроите. Каждый себе в попу чип вживит, чтобы. На компьютере было видно. А где там господин Володин, где он тут в, этом, в снегах какает? Вот это нам очень интересно. И пусть он камеру с собой на лбу, это чтобы все весь мир обозревал, провести интернет хороший. Мы знали, что полная победа цифровизации. Пусть они и докажут нам, что цифровизация это такой кайф. И каждый, прежде чем из своей юрты выйти, выйти запрашивал QR-код. Особенно собянину эти коды налепить. Везде, везде, как говорится. Ладно, друзья мои, извините за такую вот сумбурность. Ну, что же, с новым переменным годом посмотрим, сумеем ли мы дожить до 2022 года. Не все, ну и это и не важно. главное дорога, путь, куда мы идем. А там... В каком мы мире будем, кто его знает. Но ну, мы и там молчать не будем. Нам и там, как говорится, и в самом, как говорится, и в верхних мирах нам рот не заткнешь. Мы там богам скажем, что нехрен здесь это, как его, бузатерить. И в этом, как его, уж, как говорится, кто попадет туда, тоже не, не грустим, ребята. И этим покажем козью морду, скажем... Теперь наша власть здесь у вас, в ваших этих нижних мерах. Мы вам тут все эти ваши котлы-то по-затушим. По а то вы тут это повадились бесовщину разводить. Мы вас цифровизуем. у Вас там каждому бесу по чипу э, вшить. Вот Собянин нам туда. Собянин Пусть он вводит в аду цифровизацию. И QR-коды. Он их очень любит. Все, друзья мои, пока.